Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня, конечно, вы видите неординарную игрушку, которая вообще, ну, никак не должна была быть на моем канале. Это Евротрак Симулятор 2 Мультиплеер. Я здесь играю не один, а со своим другом Сергеем. Вы, конечно, найдете одно видео с ним. Ссылку я оставлю под описанием. Так что, ну, сейчас я уже везу один груз, он довольно долгий, поэтому я решил как-то, ну, на полпути уже начать новую серию. но ну, сейчас вам и покажу его. За звук я, конечно, могу извиняться. Да, бывает такие. Короче, тут в основном только одни, ну, как бы, многие, если играли, то они, естественно, знают, что тут есть несколько серверов Европа, Соединенные Штаты да, только эти два и они все подразделены уже на другие следующие я играю на Европе 3 так что если вы меня найдете то <смех> бибикайте пишите в чат и говорите в... говорите в чат мы обязательно с вами будем играть дальше и уже последовательно ник вы видели в самом начале моего ролика так что можете уже запомнить а есть еще и, и другой. Также ну, и ник моего канала. Так что если вы увидите эти два, то уже знаете, это буду я. Но выбирать один для меня как-то довольно сложновато и проблематично. Я не один, не один из таких людей, которые выбирают один ник на все вообще абсолютные игры. Я выбираю несколько. Так что если увидите, бебикайте, говорите, пишите, будем играть вместе. Также у Сергея имя РРС. Да, вроде такие. И посеред... между ними и галочки. Также, что если увидите еще и его, то говорите, поехали, только куда тебе надо. Мы поедем, поговорим и пообщаемся. Так что вот. Сейчас я хочу вам рассказать дальнейшие планы. Дальнейшие планы будут, конечно же, это вот Евротрак. И еще одна игра, уже так называемая Skyforge. Многие, конечно, ее уже слышали, кто-то может и играл. Но для меня она будет довольно такая нов новая. Я играю в нее уже. Ой, блин, как в городе то лагает, да, это все резко. Кофе проедем здесь. Это будем играть в нее видео будет выходить также раз в неделю по выходным потому что у меня учеба сейчас экзамены сессии все все это дела так что поэтому мне будет не до них а канал при этом будет тоже ну, более-менее находиться в стабильном работе и что-то делать для вас чтобы пополняли свой также показывайте видео своим друзьям. Будет мне приятно, да и вам приятно. От того, что ваш друг подписан на мой канал, вы смотрите вместе и обсуждаете, критикуете, обсираете. Че вы там только не делаете. Я это знаю, поверьте. Потому что я сижу, смотрю других людей. Мне это, естественно, известно, как никому другому. Блин, друзья эти выскакивают. Сейчас у меня... 30 кадров оказывается комп у меня естественно не из самых топовых а простой вообще для учебы предназначен был да и для простых игр но чтобы вот еще и записывать это уже что то с чем то для него ну и звук естественно который вы слышите в своих ушах и в колонках наушников через что вы там слушаете да, звук очень противный. Я уже как пытаюсь его приглушить, даже в Sony Vegas его... Сколько пытаюсь приглушить, и он, ну, не убирается. Извиняюсь. Все, начинаем дальше. Вот, ехать мне еще. ОВВ сколько много. Везу я, кстати, цистерны с Англии уже довольно долго мне пришлось ехать с одного конца города с одной точки страны в другую точку а сейчас еще с, с, с люксембурга вроде а не люксембург это вообще в другой стороне вот короче видите город сейчас амстердам я проезжал роттердам до этого Короче, с того города мне при приходится ехать вот столько много. Это даже наглядно показывает, как работают дальнобойщики. Для них это очень сложно. Я, теперь это я очень сильно представляю. Потому что сам сидишь несколько минут, даже несколько часов, чтобы довести один груз. Это очень долго. Просто жмешь, жмешь на одну единственную клавишу. А сейчас у меня еще и штрафы влепят за скоростной режим, да? Ну, естественно. Пока доеду, все деньги потеряю. Было у меня 14 тысяч. А осталось всего 9. Это вообще.. Как так можно? Как? Ну вот здорово Будем как-то выкручивать. Сейчас я везу груз на 22 тысяч. Вообще я рассчитывал, что у меня будет 30 тысяч. Там 36 тысяч а оказалось. Вот. Приеду, будет вообще 30 только. Ну вот, дальнейшие планы это Skyforge у меня. Вот эта игра. Потом в стиме также очень-очень давно появились танки Blitz. Еще в них попробуем сыграть, поиграем в них, и уже будем, естественно, там смотреть по... Ну, я буду смотреть по просмотрам, лайкам и... комментариям. Ну, комментарии вы, естественно, не пишите. Просто по... по лайкам я посмотрю, хотите ли вы продолжение или нет. Я играю вообще очень ужасно, так что поэтому за мою рукожопость извиняюсь. Пошел нафиг. Да, вот, вот такие люди тут встречаются. Ехать еще долго. Поэтому давайте, когда уже будет хотя бы там километров 200, я включу запись. Вот мы и наконец подъезжаем к тому месту, которое надо. Ой, господи, я думал, это вообще жесть, это долго было. Я, я сменивал настройки, чтобы запись не избить потому что я потом понял, когда поставил на паузу, на паузу что у меня клавиши это отвечать за поворотник, пришлось остановиться поменять настройки и уже ехать дальше это долго очень долго, у меня уже палец болит ехать так тут я короче пока ну, естественно пока сидел тут я решил тут разыграть такую маленькую сценку типа Вообще товар должен был привести в среду по игровому времени, но я приехал в понедельник. Поэтому сейчас разыграем такую сценку. Типа, приемщик того, который принимает товар, он не ожидал того, что приеду вот именно сейчас. Ну что ж, начну. Алло, здравствуйте. Я тут приехал пораньше. Чем мне делать? Ну, так как товар привез, что делать? Ч? В, в смысле вы не ожидали? Вы должны были это предвидеть-то, что я приеду в такое время. Ну ладно, короче, ставлю, я ставлю товар, а дальше, что вы хотите с ним, то и делайте. Ой, -ой, ой Давайте развернусь полностью. И уже там включу и звук при этом сейчас потом убавлю также. главное спасть то самое русло, которое мне надо. Ладно, сейчас набавлюсь быстро, управлять мне вообще сейчас. Давайте уберу звук, чтобы можно было спокойно послушать. Короче, ставлю вам багаж, а, ставлю, ставлю ваш товар. А дальше, что хотите с ним, то и делайте. Меня это не волнует. Было сказано привезти. А че мы вообще должны быть делать? Мы, во... мы думали, что вы в среду приедете. Ну, товар только среде был ожи... ожидаем. Ничего не знаю. Было сказано привезти товар. Я вам привез. Ну, а че нам сейчас с ним делать? Не знаю. что хотите, то и делайте. Короче, сейчас я вам вставлю. А дальше что это? что хотите я вам отвечаю, что хотите с ним делать. Потому что меня... У меня главная задача и мой девиз. Привез товар, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. тормози, тормози. Так что, я вам привез, а что вы будете делать с ним дальше, я не знаю. Делайте, что хотите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй переборщил. Давай. кто колеса. Некоторые, кто играет здесь, естественно, уже могли понять, что я паркуюсь неправильно. Да, вот такая маленькая сценочка я и сделал. Хотя и смысла здесь категорически, но нету Да и как в самом этом ролике, который вы сейчас смотрите, о, все, все, все, все, наконец. -то. 1100 километров. О, за 800 А было написано 3. А, 1000 было написано. О, все, наконец-то. Даже уровень получили новый. Все. На этом я буду с вами прощаться, ждите новых видео, так что всем до новых встреч, играйте в хорошие игры, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем хороших дорог, веселых друзей и, конечно же, адекватных людей, которые мне тут попались. Да, адекватные, конечно, но а есть еще и неадекватные, которые б... врезались и мне машину испортили на... Девять процентов. Все, все, хватит. Давай на этом прощаться. Все, попрощались. Так что, всем хороших дорог. играть в хорошие игры. И, естественно, наступающим новым годом, который уже идет. Да и подготовка к нему идет тут вовсю. Так что, всем хорошего. Пока-пока. ждите новых